Проклятие, я не помню, кого я последним убил. В конце концов, мои клинки найдут путь к твоему сердцу. Они не выживут. Я буду точить клинок об их кости. Это мой любимый клинок. Мне все равно, кому ты служишь. Pался from holding núcle omg